Привет, меня зовут Митя Олешковский, я совочередитель благотворительного фонда «Нужна помощь». И судьба связала меня с Вологдой еще до моего рождения, потому что мой отец работал э реставратором в Кирилло-Белозерском монастыре и в Ферапонтовом монастыре. И я с рождения проводил довольно много времени в Вологде и в Вологодской области. Я был буквально сотни раз. Вологде. И каждый раз, когда я приезжал в этот замечательный город, я всегда очень радовался его э, прекрасной вообще атмосфере, культуре и, безусловно, одно из э, самых запоминающихся мест в Вологде это Вологодская набережная, которая э, просто прекрасна, нежна, чудесная и оставляет замечательные чувства в сердце любого посетившего ее. И мне кажется очень важно оставить Вологодскую набережную именно в том прекрасном зеленом виде, в котором она существует, а не заливать все вокруг бетоном. Я нахожусь в Москве. Смотрите, вот я стою на месте, которое полностью залито бетоном, то есть просто э, один камень вокруг. Насколько вот место, где есть э, хоть какие-то деревья и зелень, лучше, чем вот это вот выжженное пространство, на котором нет никакой жизни и которая не приспособлена вообще для того, чтобы вызывать хоть какие-то чувства. Мне кажется, что мы должны сохранить Вологодскую набережную для наших потомков, для наших детей и для нас самих. Это часть нашей культуры.